Вернемся к Бобу и нашему файлу, который мы пытаемся ему отправить. Как я уже сказал, чтобы обменяться или согласовать ключи с Бобом защищенным образом, нам нужно аутентифицировать, что Боб это реальный Боб. Тогда мы сможем обменяться этими ключами, потому что если между нами посередине сидит человек, он может отправить нам поддельный открытый ключ, выдавая себя за Боба. Вот почему мы говорили о хэшах и цифровых подписях, потому что они используются внутри цифровых сертификатов. В качестве метода для аутентификации. Также и с посещением https веб-сайтов. У них есть открытый ключ, который вы используете для обмена сеансовыми ключами с целью начать шифрование. Но вам нужно аутентифицировать, чтобы убедиться, что их открытый ключ легитимный. Одно из решений или решения, которые используются в интернете, это использование цифровых сертификатов, подписанных цифровой подписью в составе цепочки сертификатов. Итак, X.509 — это наиболее часто используемый стандарт для защиты цифровых сертификатов. И эти сертификаты представляют собой цифровые документы, содержащие информацию о владельце сертификата, или, например, о веб-сайте или компании, владеющей веб-сайтом. В данном случае это Mozilla. Открытый ключ и цифровая подпись, которая доказывает, что открытый ключ и сертификат заверены авторизированным удостоверяющим центром, все это может звучать немного сложно. И давайте пробежимся по этому вопросу. Давайте кликнем на замок. Теперь на дополнительную информацию. Давайте сначала нажмем вот сюда. Видим здесь надпись «Верифицировано DigiCert». Итак, DigiCert — это удостоверяющий центр. Это сторона, которая утверждает, что Mozilla является именно Mozilla, и что открытый ключ этого сертификата подлинный, и что он не был изменен. Давайте теперь посмотрим на сам сертификат. Здесь внизу видим согласованные алгоритмы. Теперь взглянем на сертификат. Этот сертификат действителен только для этого домена. Он валидирует данную организацию. Он выпущен в DigiCert. Здесь контрольные суммы. Пока что не будем их касаться. Можете считать, что контрольная сумма — это уникальное значение. Это хэши сертификатов. То есть это действительно лишь уникальное значение, вычисленное для конкретно этого сертификата. И если углубиться в детали, нажать вот сюда, спуститься ниже, Нажать здесь. Это открытый ключ. И мы видим, что это открытый ключ, созданный при помощи RSA. Если мы зашифруем что-либо этим открытым ключом, используя алгоритм RSA, то только закрытый ключ Mozilla сможет дешифровать это. И теперь, если мы спустимся еще ниже, то увидим алгоритм цифровой подписи. Это SHA-256 с шифрованием RSA. Помните, что цифровая подпись — это значение хэш-функции, которое было зашифровано. Речь о закрытом ключе. Этот сертификат был подписан... DGCERT. И если я нажму вот сюда то мы увидим их сертификат. Это подводит нас к вопросу о цепочке сертификатов, потому что открытый ключ RSA для этого сертификата должен быть использован, чтобы дешифровать подпись из этого первого сертификата, чтобы получить хэш SHA-256, который должен подойти к хэшу SHA-256, вычисленному для остальной части сертификата, так чтобы вы знали, что этот сертификат доподлинно выпущен в и такой же процесс происходит для валидации, что этот сертификат является действующим. А если мы поднимемся на верхний из сертификатов цепочки, который является корневым сертификатом, как нам узнать, что этот сертификат действующий и что мы можем ему доверять? Что ж, ваша операционная система и ваш браузер содержат целый список корневых сертификатов, которые были выпущены удостоверяющими центрами. Не вы им доверяете, а Microsoft или какая-либо другая страна, которая поставила вам эти корневые сертификаты. Именно эта сторона выражает доверие к этим сертификатам. И если вы желаете посмотреть сертификаты Firefox, идем вот сюда. Настройки. Расширенные сертификаты. Посмотреть сертификаты если вы нажмете на «Центры сертификации», то увидите список. И это все корневые центры сертификации, которым вы доверяете. Их здесь сотни. И давайте нажмем на один из них. Итак, цифровой сертификат удостоверяющего центра комода. Он выглядит похожим на сертификат Mozilla. Разница лишь в том, что этот сертификат является самоподписанным, что дает им право быть удостоверяющим центром. Но есть множество организаций, которые могут им стать и становиться. Им необходимо соответствовать различным требованиям безопасности. И давайте закроем это. Промотаем список вниз. Как он там назывался? Это был DJ Cert. Здесь мы видим DigiCert. И поскольку в нашем хранилище доверенность сертификатов есть тот сертификат из цепочки сертификатов открытого ключа подписи, то мы доверяем веб-сайту Mozilla. Здесь мы видим цепочку сертификатов. Это сертификат Bank of America. В самом низу этой цепочки имеется корневой сертификат. А теперь мы поговорим о центрах сертификации ключей и HTTPS. HTTPS полагается на сертификаты для аутентификации, что сайт подлинный, а открытый ключ принадлежит именно этому сайту. Без сертификатов защищенность HTTPS попросту не работает, она ломается. Проблема в том, что вся экосистема сертификатов в целом не является слабой. И уязвимый перед атаками. Защищенность HTTPS лишь настолько сильна, насколько сильным является слабое звено. А в такой огромной экосистеме цепочек сертификатов появление сломанных звеньев неизбежно. Уязвимости внутри этой экосистемы могут привести к появлению фальшивых сертификатов, которым все потом будут доверять. И если кто-либо сможет выпустить фальшивый сертификат, которому ваш браузер будет доверять, то вы не узнаете, что HTTPS перехватывается и через HTTPS, который вы присоединяете к URL-адресу, по-прежнему будет на месте. Замок по-прежнему будет появляться как положено. Трафик будет отправляться, шифроваться, все как обычно. И сертификат будет выглядеть действительным. И вообще будет царить полная идиллия. Но тот, кто выпустил фальшивый сертификат, сможет дешифровать ваш трафик, потому что у них есть закрытый ключ. Позвольте я приведу вам несколько примеров того, как это возможно и почему на сертификат Ката нельзя всецело полагаться, и, следовательно, нельзя полностью полагаться и на HTTPS. Пожалуй, самыми тревожными являются действия удостоверяющих центров и уязвимости, возникающие вследствие ошибок этих центров. Давайте посмотрим. Сравнительно недавно. Читайте заголовок. Google ставит ультиматум «Семантик касаемо неавторизированных HTTPS сертификатов». Что же там произошло? Семантик выпустил сертификаты, объявляющие о своей принадлежности Google. Но Google по факту никогда не запрашивал этих сертификатов. Семантик реально один из лидеров рынка по части удостоверения сертификатов. Это крупнейший игрок на рынке удостоверяющих центров. Эти ребята должны задавать стандарты. Немного проскроем вниз, читаем. Вначале Semantic заявили, что было выпущено 23 сертификата. И когда речь идет о 23 сертификатах, то это означает, что эти 23 сертификата не должны были существовать вообще. И что же дальше? Google поставил под сомнение эту цифру, отмечая, что она значительно больше. Проведя дополнительные проверки, Semantic признали, что были выпущены 164 сертификата для 76 доменцев. И 2458 сертификатов для даже не зарегистрированных доменов. Вот масштабы текущего уровня обеспокоенности по поводу действий центров сертификации и ошибок, которые они допускают. И это семантик, считающийся лидером рынка. И это не единственный случай. Теперь давайте другой случай. Целая партия фальшивых сертификатов, выпущенных для нескольких доменов Google, включая... И в общем-то, это весь google.com и некоторые другие домены Google. Они были выпущены компанией MSC Holdings из Египта. Это промежуточный центр сертификации, который работает под контролем информационного центра сети интернет Китая. Можете себе представить, ошибаются как небольшие центры сертификации, так и крупные из них. И эти сертификаты, которые будут выпущены, или выпущены, или были выпущены, они будут достоверными для вашего браузера или браузера, кого бы то ни было еще. Существует слишком много пользующихся доверием третьих сторон. Давайте-ка я вам покажу это. Это древо доверия между центрами сертификации. Можно увеличить масштаб и рассмотреть все эти различные цепочки сертификатов и доверительных отношений. Итак, удостоверяющие центры существуют в примерно 50 странах. Есть более 1400 центров, которым доверяет Microsoft и Mozilla, а следовательно и Firefox. Здесь есть даже такие центры, как Почта Гонконга. Это обычный центр сертификации. Есть подразделения удостоверяющих центров типа Министерства внутренней безопасности США или военных подрядчиков США, которые являются нижестоящими центрами. И это приводит нас к следующей слабости ключей. Правительства стран будут иметь влияние на центры сертификации или будут иметь возможность выпускать сертификаты самостоятельно и будут иметь возможность представляться кем угодно, хоть Facebook, хоть Apple, хоть вашим банком. И ваш браузер будет доверять этим сертификатам, поскольку они выпущены доверенными удостоверяющими центрами и их подразделениями, и они указаны в этих самых сертификатах. Это означает, что США, Великобритания, Китай, Россия, 14 глаз, все они могут выпускать фальшивые сертификаты, которым ваш браузер будет доверять. И, следовательно, могут увидеть зашифрованный HTTPS трафик, который будет выглядеть абсолютно нормальным для вас. Но они не смогут дешифровать его. Вы будете считать, что у вас работает end-to-end -end шифрование. А на деле эти ребята могут выпускать фальшивые сертификаты. HTTPS оказывается полностью бессмысленным. Другим поводом для беспокойства является стандарт X.509 для сертификатов. Он весьма неудачно спроектирован, и через чур гибок. В документации этого стандарта кто-то случайно скопипастил не то, что нужно. И это привело к отсутствию частей стандарта, которые должны были быть там. В результате у вас есть стандарт, и в нем нет вещей, которые должны быть в нем. Их там нету. Это была полная катастрофа. Уязвимости могут появляться и в процессе получения сертификатов. Например, нулевого байта. Когда у вас появляется возможность получать сертификаты для доменов, которыми вы не владеете. И правительства стран определенно будут работать над поиском новых уязвимостей для внедрения в процесс получения сертификатов. Так что, если у них нет новых способов делать это сейчас, то, вне всякого сомнения, у них будут потенциально новые способы в будущем. И если у вас имеется фальшивый сертификат, есть бесплатные инструменты, которые вы можете использовать для его подстановки. Вот вам SSL SNIF. Изначально он был разработан в связи с уязвимостью, обнаруженной в Internet Explorer. Но он также мог быть использован для подстановки другого сертификата, если вы находитесь посередине. Очевидно, что если вы правительство то у вас будет собственная версия подобного программного обеспечения, в котором вы сможете подставлять свой собственный сертификат в трафик. Как видите, здесь говорится, разработан для MITM-атак на все SSL-соединения в локальной сети. Динамически генерируют сертификаты для доменов, доступные на лету. Новые сертификаты встраиваются в цепочку сертификатов, которые подписываются любым сертификатом, который вы обеспечите. Есть множество способов борьбы с фальшивыми сертификатами и последующим дешифрованием Вашего трафика. Вы можете уменьшить количество сертификатов, которым вы доверяете. Если мы зайдем в настройки, расширенные сертификаты, посмотреть сертификаты, здесь мы увидим сотни сертификатов, которым вы непосредственно доверяете. Вы можете удалить ненужные вам сертификаты. Вы обнаружите, что порядка 95% ресурсов, которые вы посещаете, нуждаются в малом количестве сертификатов. Так что, если уменьшение количества сертификатов вас заинтересует, можете погуглить на этот счет и изучить этот вопрос. Поэкспериментировать с удалением сертификатов. Возможно, произойдет ситуация, когда вы наткнетесь на сайты, в которых есть цепочка сертификатов, один из которых вы удалили. Так что, с этим стоит поразбираться. Все зависит от того, какие сайты вы посещаете. Давайте закроем это окно. Другая вещь, которую вы можете сделать, это отслеживание изменений сертификатов тех сайтов, которые вы используете. Есть аддон для Firefox под названием Certificate Patrol. Ваш браузер доверяет множеству различных центров сертификации и промежуточным центрам каждый раз, когда вы посещаете HTTPS веб-сайт. Данный аддон выявляет случаи, когда сертификаты обновляются. Так что вы сможете убедиться, что это было легитимное изменение. Спустимся ниже. Не знаю, сможете ли вы разглядеть, что тут написано. Этот аддон показывает вам контрольную сумму сертификата во время вашего предыдущего посещения сайта. И контрольную сумму текущего сертификата. На первый взгляд, это может показаться хорошей идеей, не так ли? Но проблема в том, что это непрактично. Сертификаты меняются постоянно. Вы будете получать эти всплывающие окна раз за разом. И вы не будете знать, подлинный ли новый сертификат или нет. Понятно, что вы можете догадаться, потому что меняется центр сертификации с одного на другой. Допустим, они перешли с Семантик на почту Гонконга. И ясное дело, это знак того, что что-то тут не чисто. Но если вы установите это расширение, то вы будете довольно часто получать эти всплывающие окна. И это станет весьма нецелесообразным. Закроем это окно. Далее есть другая опция. Если вы владелец сервера, и если у вас есть какие-либо связи с тем, куда вы коннектитесь, вы можете использовать так называемое «закрепление сертификата». Что это такое? Как сказано на сайте проекта OWASP, закрепление — это процесс ассоциации хоста с его ожидаемым X.509 сертификатом или открытым ключом. Другими словами, это способ сказать, «Я принимаю только один определенный открытый ключ». Например, вы можете связать сертификат, с его контрольной суммой или хэшем. Так что, если кто-то его поменяет, то вы сразу об этом узнаете. Например, если вы используете интернет-банкинг, а я работал архитектором в сфере безопасности ряда банковских приложений в Великобритании, Одним из средств защиты там является привязка сертификатов, потому что вашему банковскому приложению не нужно посещать множество сайтов. Вы можете сказать, разрешить только этот один публичный сертификат или несколько публичных сертификатов, потому что если человек посередине попытается подменить эти сертификаты, то это не сработает, потому что вы связали со своим приложением конкретные публичные ключи. Привязка работает не только для HTTPS. Ее можно использовать и с VPN, SSL. TLS и другими протоколами, которые вы используете для работы с сертификатами. Следующий способ — это оставаться анонимным изначально. Если вы обеспокоены, что кто-либо считывает ваш трафик, если вы анонимны, они не смогут соотнести этот трафик с вами. Даже если прочитают его, например, если вы используете средства анонимизации, допустим vpn или tor и они выпустят фальшивый сертификат и получат возможность считывать трафик то у них не будет возможности связать этот трафик с вами все зависит от того волнует ли вас или нет что они прочитают данные или же вас волнует то что они могут связать эти данные с вашей личностью как бы то ни было быть анонимным это один из способов также вы можете использовать vpn однако vpn защищает вас до определенной степени здесь у нас схема это маршрут между между инициатором VPN-туннеля и VPN-терминалом. И внутри этого туннеля у нас HTTPS, использующий SSL и TLS. И после того, как он достигает VPN-терминатор, трафик снова превращается в обычный HTTPS. Если атакующий может расположиться лишь посередине между вами и терминатором, то VPN-туннелирование предотвратит подмену сертификата. Если атакующий получит доступ к трафику здесь, то, конечно, он сможет заменить сертификат. Пример, где это может пригодиться. Допустим, вы в Китае. И вас волнует, что китайское правительство может заменить сертификат на поддельный. Что вы можете сделать? Вы можете выйти по VPN за пределы Китая и затем соединиться с сервером. Опять же, сервер должен находиться за пределами Китая. И тогда у вас будет больше гарантий, что ваше соединение защищено от точки до точки. Потому что вы знаете, что у них нет возможности подменить сертификат в то время, пока он находится на территории Китая. Если вы хотите подключиться к VPN-серверу, который находится в зоне влияния источников вашей угрозы, то даже с VPN могут возникнуть проблемы. Потому что, как только вы покидаете VPN-туннель, они могут дешифровать трафик. Это был фрагмент о центрах сертификации и HTTPS, а также о вопросах, связанных с ними. Ваш основной подход к защите — это использование эшелонированной защиты. Вы используете многочисленные средства защиты с целью минимизировать риски. И вам следует добавить дополнительные средства в зависимости от уровня безопасности или приватности, который вам нужен. End, end шифрование заключается в том, что данные шифруются отправителем и дешифруются только получателем. Если вы хотите избежать отслеживания, массовой слежки, хакеров и так далее, то вам нужен именно этот вид шифрования передаваемых данных. Использование защищенного HTTPS на всех веб-сайтах становится все более необходимым, независимо от типов передаваемых данных. Чем глубже мы будем обсуждать, как выполняется отслеживание, массовая слежка и хакинг браузеров, тем больше вы начинаете понимать всю важность end-to-end -end шифрования. Примерами технологии end-to-end -end шифрования являются такие вещи, как PGP, S-MIME, OTR, что расшифровывается как Off the Record, не для записи. ZRTP, что расшифровывается как Z в протоколе RTP, а также SSL и TLS, реализованные правильным образом. Все это может использоваться в качестве N2N-шифрования. Компании, которые разрабатывают программное обеспечение, использующее N2N-шифрование и системы с нулевым разглашением, не могут раскрыть детали обмена данными вашим врагам, даже по принуждению, даже если бы они этого сами хотели. В этом и заключается преимущество N2N-шифрования с нулевым разглашением. Нет. Yep. Мы рассмотрим примеры подобного программного обеспечения. На протяжении курса в их числе будут средства обмена сообщениями Signal, Chat Secure, CryptoCat и другие. Если бы все использовали end-to-end -end шифрование всего трафика, то трафик всех людей выглядел бы одинаковым. Когда лишь немногие используют end-to-end -end шифрование, то именно они начинают выделяться. End-to end шифрование обеспечивает защиту в процессе передачи данных. Но очевидно, что оно не может защитить данные после их получения. Далее вам нужен другой механизм защиты. Используйте N2N шифрование везде, где это только возможно. Стиганография это способ сокрытия информации или файлов внутри другого несекретного текста или данных. Это называется спрятать данные на видном месте. Вы можете, например, спрятать текстовый файл, содержащий секретную информацию, внутри файла с изображением, например, в этой картинке с песиком. Файл с изображением будет выглядеть как обычная картинка, но будет содержать секретное сообщение. Файл, содержащий секретные данные, называется контейнером. Заполненные контейнеры, они еще называются стегоконтейнерами, выглядят как изначальные файлы, как это видно здесь, без заметных отличий. Лучшими контейнерами являются видеофайлы, изображения и аудиофайлы, так как любой может посылать, получать и скачивать их. А эти типы файлов не вызывают подозрений. Однако, важно отметить, что стиганография — это не шифрование. Данные просто прячутся, они а шифруются. Опытным людям будет очень просто взять копию оригинального файла, сравнить ее с другим файлом и выявить применение стиганографии, а также вытащить секретное сообщение. Если вы используете видео, изображение или аудиофайлы для создания тайных сообщений, то вам не следует загружать их куда-либо, где эти файлы могут быть основательно изменены при помощи, например, сжатия. Например, загрузка видео на YouTube разрушит секретное сообщение. А отправка видео через электронную почту должна сработать. Стигонография используется, когда вам нужно скрыть, что вы отправляете секретное сообщение. Возможно, последствия от обнаружения этого факта очень высоки. Когда вы используете только шифрование, то очевидно, что вы его используете. В случае со стигонографией не всегда очевидно, что вы отправляете сообщение. Некоторые инструменты для в вдобавок используют шифрование, чтобы сообщение было труднее определить. Один из них я бы порекомендовал вам под Windows. Это OpenPath. Сейчас я продемонстрирую, как это работает, чтобы вы немного лучше разобрались в стегонографии. К тому же этот инструмент содержит и некоторые отличные дополнительные возможности. Если вы готовы скачать OpenPath, то зайдите на этот веб-сайт. Загрузите его. Запустите программу. Это займет немного времени. Это кнопка для инструкции. Это кнопка для перехода на домашнюю страницу с сайта программы. То, что посередине, можно проигнорировать. Это для проставления цифровых водяных знаков и другие возможности. А это блок для того, чтобы спрятать данные в контейнер. И чтобы извлекать данные из контейнеров. И давайте для начала спрячем данные. Нажмем «Спрятать». Здесь вам нужно ввести три пароля. И если вы хотите узнать, для чего они нужны, обратитесь к конструкции по этой ссылке. Здесь подробно расписаны причины. Использование трех паролей — это часть алгоритма «Страивание скрытой информации». Мне нужны три пароля. Я заранее их сгенерировал. Программа требует сложные пароли. Копирую и вставляю их сюда. А теперь мне нужно добавить контейнер. Нажимаю «Добавить». И выбираю картинку с персиком в качестве контейнера. Картинка добавлена. Формат JPEG. Размер 192 байта. И теперь мне нужно добавить секретное сообщение. Это может быть любой файл. Но есть ограничения по размеру контейнера и по размеру сообщения. Вам нужен большой контейнер для большого сообщения. Я выберу свой готовый файл. Кстати, можно выбрать несколько контейнеров. Это может быть несколько видео, изображений, другие файлы. Нам хватит и одного контейнера. Я спрячу данные в него, и все будет готово. Но что я сейчас делаю вместо этого? Я добавлю сложный объект. Нажимаем сюда, копируем пароли, добавляем ложный текст. Вот этот текст. Подтверждаем. Готово. В криптографии и стенографии может быть использован метод правдоподобного отрицания, когда отрицается существование зашифрованного файла, или сообщения с той целью, чтобы атакующий не мог доказать существование данных в виде незашифрованного текста. Именно это мы и делаем сейчас при помощи ложного текста. Если кто-то имеет какие-либо подозрения и запрашивает пароль, мы можем дать эти поддельные пароли, и они раскроют поддельный текст вместо настоящего текста. Итак, давайте спрячем настоящие и поддельные данные вместе. Поместим их в папку стег. Окей. Готово. Нажимаем «Готово». И вот мы видим наш Stega-контейнер, который содержит два сообщения. Он содержит поддельное сообщение и содержит настоящее сообщение. И если вы хотите сравнить его с оригинальным файлом, который у нас здесь есть, и, как видите, нет реальных видимых отличий между этими двумя файлами, вам не следует использовать файлы, взятые из интернета. Они могут быть использованы для сравнения с вашим стега-контейнером. Либо стоит предварительно изменить контейнер путем изменения его размера или сжатия. Потому что если вы что-либо быстро ищете в интернете, скачиваете этот файл, намереваясь использовать его в качестве контейнера, кто-то другой может сделать то же самое. Они также осуществят беглый поиск, попытаются найти этот файл, используя Google. Довольно-таки легко искать изображения в Google и в сервисе Google Images. И они могут сравнить их и обнаружить, что были проведены какие-то изменения, и проверить, была ли задействована стегонография. Что вам следует сделать? Это скачать файл, изменить его размер или сжать его, или использовать свой собственный файл. И если вы будете использовать свой файл, и анонимность важна для вас, убедитесь, что он не содержит мета-данных или EXIF-данных. Позже в курсе. Мы еще поговорим об EXIF и метод данных. И давайте теперь извлечем данные из стега контейнера. Извлечь. Добавить контейнер. Вот наш стега контейнер. Нам нужно ввести пароли. Извлечь. Поместить в папу стек. Готово. Мы извлекли секретное сообщение. Орел приземлился. Это кодовые слова. И если бы кто-то попытался принудить нас раскрыть содержимое, мы могли бы использовать поддельное сообщение. Вот оно. Вот эти пароли. Внутри контейнера. Извлечь. Папка стэк. И мы получим извлеченный поддельный текст. Это обеспечит нам правдоподобное отрицание. Они не смогут доказать, что какое-либо другое сообщение было сокрыто внутри файла. Переходим к следующему инструменту. Для стенографии здесь вы можете просто набрать какой-то текст. и закодировать его. Он будет закодирован в спам-текст, который вы затем можете отправить по электронной почте. И это будет выглядеть как спам. Но это всего лишь стегонография. Здесь нет шифрования. Сначала вам стоит зашифровать его, если вы не хотите, чтобы сайт узнал, что сообщение содержит. Затем получатель может вставить этот текст сюда, декодировать и увидеть сообщение «Орел приземлился». Если вы хотите исследовать стегонографию и инструменты для нее еще больше, вот ссылка. Здесь тонны этих инструментов, если вы заинтересованы попробовать разные и под различными платформами. И это был фрагмент о стегонографии. Мы с вами сейчас прилично поговорили о шифровании, и это фантастический инструмент для приватности, безопасности и анонимности. По факту, я бы сказал, что шифрование это один из тех инструментов, имеющихся в безопасности, который реально работает. И поскольку он эффективен, злоумышленники будут избегать прямой атаки на шифрование в большинстве случаев. Они будут пытаться обойти его полностью. Злоумышленники, которые понимают, что они делают, будут всегда атаковать сам слабые места все что они смогут сделать это найти слабые места они никогда не будут пытаться забрутфорсить пароль от вашего зашифрованного диска если гораздо легче сначала попробовать установить кейлогер на вашу систему или посмотреть его за вашим плечом или отправить вам фишинговое электронное письмо атакующие будут просто пытаться обойти шифрование безопасность это так называемый феномен слабого звена она настолько сильна, насколько сильно сам самое слабое звено в цепочке. Надежное шифрование зачастую это сильное звено. Мы, человеческие создания, как правило, являемся слабым звеном. В разделе курса под названием ОПСЕ или операционная безопасность, я расскажу о человеческих слабостях в области безопасности и как их предотвратить. Если вы вкладываете множество усилий в свою безопасность, но упускаете нечто важное, как, например, обновление вашего браузера или использование сильных паролей, то вы настолько же не защищены, как если бы вы вообще ничего не делали. Через несколько часов после неудачного покушения на бывшую премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер при помощи британской бомбы ирландская республиканская армия хладнокровно заявила, «Сегодня нас постигла неудача, но помните, нам достаточно лишь однажды поймать удачу. Вам же нужно ловить удачу всегда». Атакующие имеют преимущество. и Они сначала метят по слабым местам. Убедитесь, что вы снизили количество слабых звеньев перед тем, как углубиться в детали. Ваш механизм обеспечения безопасности должен запускаться еще до того, как вы даже попытаетесь его настроить. Люди и компании часто не могут начать использовать риск-ориентированный подход. Я наблюдал за тем, как время и деньги тратятся на шифрование ноутбуков, в то время как компания мало что делала с уязвимостями перед атаками на браузеры или электронную почту. А эти атаки в любом случае смогут обойти шифрование дисков. Речь идет о риске и приоритизации вашего времени и ресурсов для минимизации в первую очередь самых крупных рисков. Далее в курсе мы обсудим, какие существуют способы для атаки на шифрование.